Доброе утро, день, вечер зачаткам ребяткам, а также их родителям. Не знаю, почему-то я что-то приелась, эти зайчатки, ребятки. Короче, тема расклада какая? Какие у человека чувства к вам? Загадываем, короче, раз, два, три. Смотри, это, короче, император, это императрица. Это король мечей, королева мечей. Это король чаш, королева чаш если знака зодиака, если ты придерживаешься, просто по камушкам. Это просто... Ну, у меня они как сигнификаторы именно... Это же это Таро Таинственного Мира. Недавно приобрела, кстати. Э -э как сигнификаторы мне они очень нравятся. Прям королева мечей, прям и идеальная голова, прям на, на блюдечке. Вот здесь с голубой каемочкой, головом какого-то мужика. Мне почему-то королева мечей здесь вообще нравится. Самая вообще великолепная королева мечей. Ну так вот... Три позиции, если твой знак зодиака, еще раз говорю, нету, выбирай просто по камушкам, ничего страшного, здесь нет. Вот, так, это Таро счастье, если кому интересно, тут Тарологи же тоже присутствуют, как я узнала. Да, Тарологи там присутствуют, и как я увидела. Спасибо большое, это для меня, честно говоря, ну, обращаюсь к тем Тарологам, которые там смотрят, большая честь, что вы зашли на мой канал, ну тот, кто понял, тот понял. Давайте так, не буду, ну, имена что-то раскрывать. Я просто, я, я видел комментарий, но он недоступен, поэтому да. Короче, давайте выбираем все. У нас сегодня будет все у нас как-то по три. Мне вообще карты, ей сказали шесть позиций. То есть вы понимаете, да, шесть, двенадцать людей. Ууу, я бы я подумала, смерть мои хотят но нет, но нет, все хорошо, все хорошо, и три позиции, и мужчина, и женщина, так, император, ну здесь вообще он крутой, здесь он мне нравится, ну в этой колоде, а в других колодах некрасиво изображен, но не сильно, прям. нет, изображен в колесе года классно, прям вообще там император, император, ну короче, давайте, так, да давайте давайте давайте уже приступаем какие чувства император испытывает к себе есть какие-то прям вообще ёшки матрешки Сколько старших... Стар.. Ладно, заплетаюсь, извините. Старших арканов. Я офиге. Сейчас, подожди. Мне надо сконцентрироваться. Так, тут еще карта должна быть. Между добром и злом. Нет, это не совсем сюда, сюда куда. Еще карта. В принципе, да. В принципе, да. Совет. Ну, Кому-то совет. Совет. Совет, совет, совет. Ладно, совет это, это, это, это подсказка какая-то прям. Ой. Ничего не вижу. Правда, сейчас включусь. Прям надо в тут, надо включиться, потому что тут как-то все прям, вот знаешь, вот как-то все и просто, да. Но ну, с одной стороны, вообще читаешь карты, вот как нефиг делать. А с другой стороны, вообще ни хрена не видно. какие чувства император испытывает к себе на коне прям ну, конем знаешь как будто чувствует себя ну смотри а, прям он тебя поддерживает кстати да прям ярко поддерживает прям знаешь как герой твоего романа но не совсем так давай так нет не герой романа сейчас прям конь яркий тут Ой, он и он рад что он с тобой вот как будто ну знаешь как будто появился в его жизни. Потухло, потухло, потухло, блин. Ну ладно, пускай. Ну потухло, ладно. А, короче, как будто кто-то тут появился в чьей-то жизни, и прям вот этот мужик, он так счастлив, так рад у меня есть. Хочу сказать, благодарю. И говорю, Мерси, ну что-то типа такого. Ой, ой, заплаточка на попе Ой, ну мужик тут я чувствую прям счастливого мужика, вот я не знаю, прям вот как будто знаешь прям, но ну, не влюблен, понимаешь, не то. М -м -м, сейчас скажу. Он короче тебя поддержит, ему нравится вот тебя поддерживать, с тобой нянькаться и цаскаться. да. Вот как-то, как-то не могу без старой свечки, не могу. Да на котика рыжего. Так, значит, приступаем, приступаем. Страсть у него, О, ну это что-то зарождение нового чувства, кстати. Да, у мужика, знаешь, к ней не просветление, а зарождение, у которого нет у него чувства, кстати, к тебе есть. Чувство есть. Какие-то мелкие дрязги, лязги, эй, всякие камушки остались позади. Здесь такие чувства, знаешь, ну, не скажу, что это э, туз жезлов, не совсем. Что-то другое такое, знаешь, прям тягучее, такое ощущение, прям приятно, как карамелька. Да, карамель прям. И сладко, так, даже аж слюни текут. Прям вот такая какая-то сладость прям в его сердце. Я не знаю, у нас, вот знаешь, как карамель, вот как карамель в рекламе звучит, ну, так вот ну, тягучая, да, от Марса там, карамель, вот то же самое, такие же вот ощущения у вот этой карты прям вообще. Он на тебя так еще смотрит сверху вниз, ну ты так ребенок, он, ну, он, всегда как-то смотрел, но ну, прям вот здесь как-то вот знаешь ликует, все прям ликует, прям фанфары, ну что-то типа такого прям у мужика внутри. В груди где-то фанфары прям горят, прям трубят, он влюблен, он в эмоциях купается. Правда, у него не совсем как бы сформировано, у него эмоции, эмоции подвержены, ну, ну знаешь, ну, типа, сейчас, вот, эм, в какую болванку поко... Нет, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, после сильно подвержен. ну, то есть, если его, там, сказать плохое слово, он разлится, как-то вот прям... Если ему сказать очень хорошее слово, там, допустим, похвалить его, он прям смягчится. Но вот, вот неустойчивый немножко эмоциональный фон из-за всего этого шатает его прям. Возможно, даже кого-то немножко потрясывает. Но нет, нет, скорее здесь все таки эмоции прям бьют как-то через... Ну, фанфара я прям слышу, прям как будто настал момент. Ура! Ура, товарищи! Что? Да, прям вообще я шагла, ну, глохну, прям сильно. Это прошлое. что здесь у нас? Ой, мужик был давно, что ли, один? Ну, что-то зеленое, прям, но ну, не в болоте, не совсем то. Он кое-что осознал. Вот, зеленый. А, но ну, зеленый это не осознание, а что-то другое. Ну вот здесь хочу сказать слово: ос... он понял, осознал. Он пересчитал, передумал все на свете. Здесь он все как-то понял для себя. Только я не вижу, когда это стало, было, либо есть. Я не вижу, какое время. Я не могу нащупать просто. Как будто каждую вот травинку он... Вот смотри. Такое ощущение, как будто мужчина в своих чувствах. Он как-то давно, что ли, определен уже при чем. Либо так женщина его сильно, вот знаешь. Женщина как будто кидает хлебные крошки, намеки какие-то постоянные. Ну, знаешь, там скажет слово, а он поймет. Тут скажет слово, и он тут поймет. Не игра, не совсем то. Давайте вернемся попозже к этому. Здесь еще перед этим должно я должна что-то другое посмотреть. Мужчина яркий сексуальный интерес к женщине. Прям хвостик. Здесь даже демон, ну дьявол не играет роли. Не в, дьяв... не в дьяволе дело, понимаешь? А в мужчине, который прикован к дьяволу, но у него прям хвостик тут такой красненький огонечек красненького хвостика вот и ну я не, не совсем яркий сексу жар внутри да но здесь и ну, ну, сексу... ну потек сексуальный есть ребят но ну, чё. звездочка потому что ой красивая тут женщина ну, ему что ли, нравится она какая-то прям яркая ну что-то ярко делает ну. ну ослепляет не ослепляет что-то вот знаешь такое ярко и вот в самую суть как будто вот проникает как будто во всех, ну, ну, отдаря Неблаготвор... ну, что-то неблаготворительность, ну хотя похоже, ну что-то делает, то занимается делом тем, который ей не в тягость, которые для других, которые для людей. Здесь вот она как будто для других. Но сексуальный тут подтекст есть, и, кстати, уже давно, причем. Ну маленький, он разж... не знаю разжигается, но он и был, он и был большим, но сейчас еще огонек появился, знаешь, как будто два, но в разных местах. Где у нас огонек в двух разных местах может быть, Марина, Марина, ты, ну ты вообще. Ну вы поняли, ребят, ну как, ну ну поняли, да? Ну ладно, здесь не совсем еще то. Давай дальше. Еще не все. Она тоже, кстати, так клубничка. Но она испытывает некоторую симпатию к этому мужчине, если мужчина там смотрит на себя. Некую симпатию. Надежный, потому что. Ну, опора такая. Здесь опять опора, кстати. Играет, как и здесь. Ну, какая-то некий некий фундамент нерушимый. у знаешь, она уверена в нем, как никому, никак ни в ком. Причем, вот знаешь, как будто вот конь пристал к монументу, и тоже памятник вообще, ну никак его не снести, там руками, да, там не поцарапать, подс... ну поцарапать можно, но не снести, там надо бульдозер. Вот что-то вот здесь такое, вот понимаешь, прям вот уверенность в завтрашнем дне, вот с ним вот как-то уверенно, за каменной стеной как будто. Это я уже по женщине, не, зачем нам женщинам нам надо мужчину. С Жиру раньше бесился, бесился, кстати. Но имеется в виду, был очень сильно недоволен когда-то давно. Хочется сказать, Жиру бесился, только от чего, я не знаю. Ну, прям бесился. Вот бесился. Но раньше. Прям не нравилось ему что-то. Ну, именно в отношениях с этой женщиной. Не нравилось ему. Вот знаешь, он не нравится мне. Он что-то типа такое. Ну, это давно. Это не факт, это не суть. А сейчас он прям готов ее, знаешь, прям позвать в кафе, в куфе, в кофешечку. Куфе, ну, смотри, э -э -э, подушечку, он прям вот готов подставить подушечку под ее попу. Ну, вот как-то так, понимаешь? Прям вот, а мужчина такой светлый, ну, да, он, я не знаю, он такой довольный, я... Да, он... Он готов, вот, знаешь, как вот... как, Ну, не подставить плечо, а вот... Ну, пригреть, согреть. Что-то с плечом связано почему-то. Правым. Ой, то есть левым, левым, левым плечом. Подставить, может, плечо. Ну, вот, приласкать. Тепло и просто нежность чувствую. Все, и с плечом связано. Ну, может, как голову, чтобы она... Вот, тут, как я в прошлом расклад раскладе это рассказывал, что там женщина хочет приложить голову после работы, да. А здесь мужчина готов это сделать для нее все. Ну, может быть, не купить мороженое, а вот именно вот. И не подстилка. Здесь не то. Здесь слишком много рыцарства, чтобы быть подстилкой и жилеткой. Это не про него. Ну, как-то здесь все вместе, как-то все рядом. Сиси-сиси -си -си -си нравится. мужик, Не знаю, прям грудь, прям увидела на сфинксах. Сейчас только грудь. Правда, ну вот здесь прям вот-вот-вот, смотри. Я не знаю, видно-не видно, короче, у светлого сфинкса грудь. Или это ноги, что Нет, это грудь. Я тебе отвечаю, смотри, ты жил. Впереди лапки, а тут грудь. Ни хрена. Вот светло. Кстати, ребят, если вот у кого-то тут в паре, ну, да, вам благоволит как будто все, Вот знаете, прям освещает ваш путь. Я поздравляю вас, вас двоих, причем, ну, даже с мужчиной я сейчас могу общаться. Ну, то есть он себя, наверное, еще загадал. Ну, кто-то здесь из мужчин. Благоволит вам это небеса что-то типа такого, прям, ну, наконец-таки вот, о, мужика вот, ну, наконец-таки вот, вот такое прям. Ну, либо говорит про себя, либо чувствует, ну, ну, здесь такое счастье, я вообще фигею. А чё у нас правосудим то Ой, да она такая, еще такая, фифцац тут в его глазах. Фифцац, корон большая просто иногда бывает. Вырастает, вырастает, во, вырастает корона иногда большая, фифцац. Здесь не про чувствую, здесь не про... Не смотрим, это... Судьбоносно, да, там, кармически, если так просматривать, только как, ну, как урок, ну, да... Возможно. А, возможно, вы просто еще и друг другу учите. Похоже, как на иерофанта что-то со справедливостью связано. Он здесь больше ее учит, кстати. Но ну, здесь он, он не главный. Он не главный в этих отношениях. Нет, он хитрый. Он очень хитрый. И ну да, иногда у баб просто корон вырастает. Ну, то есть, ну, может, ляпнуть, не подумав. Ну, как-то, знаешь, как-то на отмотайся что-нибудь скажет, а его заденет. Баба иногда меры просто не знает, такое ощущение. Ну, вот как по его мнению. Ну, не знает меры. В, в плане, в плане, в любом. Ну, в плане, вплоть до всяких вещей. Ну, давайте не будем об этом, а он такая справедливая еще женщина здесь. Он такая по совести делает все. Но он счастлив. Я его мало чувствую. Очень мало. Ну, он сейчас. Ну потому что сейчас, подожди. Что-то тут еще должно быть. Чего, я, я что-то пропустила? Нет, что-то еще-то какие-то карты должны быть. Дети, а что здесь у нас? Ой, здравствуйте, королева мечей. Кто с королевой мечей связан? Воздушные знаки зодиака. Ну, либо просто, кстати, ну, как раз... Я всегда разведённо говорю. Ну, либо одиноких женщин. Ну, это вообще без разницы, вот не суть. Здесь не суть ни в том, ни в королеве. Здесь, а, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. В чувствах, в чувствах, ну, она. Здесь прям персонаж, она изменилась. Она поменялась в его глазах, что ли. Ну, типа такого. Вот знаешь, как вот здесь я чувствую персонажа. она а, Только он не знает. Знаешь что? Здесь такое ощущение, как будто женщина. Ну, женщина, да? Он ее видел одной. Как будто надевает мне маску счастья. Но я не чувствую здесь маски. Я чувствую здесь, здесь самодостаточную женщину. Я только не знаю, чувствует ли он это. Ну, то есть знает ли он, что она сейчас счастлива на самом деле. Она счастливая просто. Но ну, если я о мужчине говорю, то она счастлива. У нее было когда-то разбито сердце. Да, проткнуто вообще. Ну, как вот здесь. Когда-то давно. А теперь она устала вот, вот такой. Ну, смотри, она была такая, такая справедливая, такая, знаешь, острый на язык. Да, а сейчас она устала вот, вот такой добрый. Вот добрый. Добрый стала. Да. Ну, здесь, здесь, здесь, а здесь... Ну, здесь он как-то наблюдает за ней Так, если кто-то... Ну, наблюдает, я думаю, мужчина. Наблюдал раньше, ладно, давай так. Да, когда-то давно наблюдал раньше, и эти изменения, и эти изменения. Ну, здесь, блин, а здесь отдельная карта почему-то. Наблюдение. Отдельная карта. Опять монумент. Хм, ну, очень... Не хочу сказать, когда-то что-то сделала, она воспользовалась. Чем-то воспользовалась, ему неприятно было от этого. Села на него сильно, одна, прям в один раз, но это давно. Это были неприятные лязги, дрязги. Это зачем нам надо, давайте не будем копать. Копаем, короче, под веселого мужика. Вот здесь отшельник, он не отшельник, вот здесь он все нашел. Вот понимаешь, отшельник первый раз такой вижу, как будто нашел. Вот отшельник обычно, да, смотри, отшельник обычно ищет э, путь, правильно? Но здесь человек уже не ищет, он уже нашел, он уже пришел в солнышко. Она ему очень нравится. Короче, здесь... А совет, что у нас здесь? Ой, ну ребят, ну если вы посадите всякие зерна вашей любви, они вырастут рано или поздно ну вы начнете если вы нач если вы начнете отношения они перерастут в более ну глубокие ну то что тебе надо я мужику обращаюсь то что тебе надо потому что мужик если мужик смотрит это для него не для женщины здесь мужик немножко должен что-то сделать не пригласить ну что-то денежное что ощущение, да как будто я мужику говорю Ну, если так женщине я больше ничего не могу сказать Женщина, не закрывайся от него. Вот, совет тебе, не закрывайся от него. А мужчине совет, если он на себя смотрит. Посадишь зернышко, оно вырастет. Даже не переживай. Вам, вам все благоволит, как будто вам... Вот, вот знаешь, дали вам. Давайте, ребят. Вот что тип такого. Здесь мужик счастлив. Да, не без каких-то грехов, не без каких-то своих заморочек. Не без каких-то своих зависимостей, всяких разных не будем об этом, да? Но здесь я, я, он счастлив. У меня есть ты. Все. Здесь мужик счастлив. Прям солнышко яркое, причем. Ну ладно. Ну, все, я, я не знаю, что еще можно сказать. -то? Я уже все сказала. Ну да можно много чего сказать, ребят. Можно много чего-то писать. Можно много, правда. Можно подкопнуть еще под подсознание под там что-нибудь. Ну зачем? Можно на чувство так смотрим. Так в общем плане. Тем более общий распад у всех проигрывается, я думаю... У всех проигрывается в большинстве случаев по-любому. Потому что здесь прям счастливый мужик. Прям счастье. Но я почему-то его не совсем чувствую. Ну, то есть он как далеко мужик. Может от тебя далеко и все? Здесь прям мужик улыбается. Вот знаешь, у мужика как будто вот наконец-таки все есть. Вот все есть, это самое главное. Вот. Ну, словосочетание. Дайте женщину. Счастливый мужик. Вообще пора Мужик, если ты смотришь на себя, я тебе, респект от меня вообще молодец. Счастливый. Ты мне счастье подарил. Спасибо. Ну, в эмоциях прям. Прям поддержка такая. Нифига себе, как у мужика бывает. Правда, так классно. Ну, такой вот прям реальная опора. Никогда не ощущал такой прям опоры в чувствах. но ну, это прям опора. Опорище. Прям вот не сомневайся в нем. Вообще не грамм в этом мужчине. Не не сомневайся, он еще тот. Ну, та опора. Я вообще в шоке. Блин, вот такое ощущение, как и не предаст. Может, раньше это было. То есть, там и дьявол, и отшельник. Это все раньше, но сейчас совсем другое. Он просто счастлив и все. Мужчина счастлив. Так, женщина. Здравствуй, женщина, императрица. Императрица, да. Так, какие чувства к вам, императрица. Мужчина, да, мужчина? Уху, хо Ну, какие чувства к вам. Какие чувства, императрицы, к вам. Вот здесь вот так. Ну вот здесь вот можно как добавить, ну не совсем добавить, ну, добавить, добавить такое. А это, это секретики. О, слово секретики вообще меня поражает последнее время какие-то словечки. А это подсознание, а это еще подсознание и вот это подсознание и все. А здесь совет для мужика. Мужик учись, короче. Правда там ученик вышел. Муч... а мужик, короче, учись и ты будешь королем Пентакли, который имеет все на свете. И, и всех на свете. Ну правда, здесь этот Паша Пентакли и король Пентакли. Ну как-то быстро. А, кстати. Сейчас. Ну, повышение квалификации что-то типа такого. Здесь рабочие прям моменты. Вот знаешь, рабочие денежки. Прям чувствую, денежки, денежки. Монетки. Так, а я что сказала? Тут подсознание, а тут секретики. Вот, это чувство. Ой, ой, да тут вообще, да тут баба ты влюблённая, да тут вообще, да тут вообще позиция на позиции, что мужик влюбленный, что баба влюблённая. Ой, какие же треугольники, если они были. Нахрен треугольники, вот знаете, нахрен, нет, здесь не об этом, ребят, здесь не об этом здесь все она в мечтах ой как она любит ой как она восхищена мужиком своим я я фигею, я фигею вообще-то тут счастье и там счастье ой какая прелесть да она влюблена в себя по самые ухи она все вот здесь баба если мужик короче спрашиваешь она баба все ну то есть она на Приплу... не приплыла ну, она все под завязку влюблена здесь любовью на любовью по любовью покрывается вообще так это секретики давай ее секретики М -м -м, секретики так мужик короче я не знаю кто вы там я не знаю какая у вас ситуация правда ну ладно давайте давайте подавать давайте давайте бездавать Здесь, правда, здесь баба влюблена все у нее море эмоций, море, море энергии. Секретики попозже. Она стоит на ногах, ровно. Вот в сапожках. Прям сапожки стоит, очень четко знает, что ей надо сделать, как ей надо сделать. Она не. Она, знаешь, вот. Женщина тут вот, здесь эйфория кайф, но при этом она знает каждый, который делает шаг, вот знаешь, она знает, куда сделать шаг, и что надо сказать, она здесь все знает, всю почву, под мужика причем, она хочет как-то подойти как-то к нему. Как-то вот знаешь, потихонечку, потихонечку так немножко подойти, вот знаешь, к мужчине. Я не знаю, здесь как тут. Насчет чего только подойти, как бы. Ну, здесь у всех все разное. Давайте не будем развилки. Я могу их миллион тысячу рассказать. Вот зачем она подходит к мужчине? Ой, что только вспомнила так. Так. Ну ладно, если мужик там не свободен. Короче, я не буду говорить. Баба просто хочет к тебе подойти. Вот давай так, вот просто так подойти, подойти, подойти так приблизить. Во, расстояние снизить, снизить. Если кто на расстоянии на хочет расстояние убрать, она потихоньку движется, движется, движется, движется. Вот что-то типа такого. А мужик чувствует, что она? Но ну, если вы не вы если далеко расстояние вы чувствуете, что она движется? Но если мужик не глупый я думаю думаю чувствую думаю знаю что он да ладно она там палится вообще по всем фронтам я не думаю что здесь мужик не знает что ну это не новость вот знаешь не новость <juntos> мужик смотрит это не новость это я как бы знаю зачем смотреть тогда но ну, а если для мужика который на расстоянии который с ней общается это говорю Которые на расстоянии, которые не общаются, тогда не знаю, ребятки. Что здесь у нас? А ты за ней тоже подсматриваешь, да? Но ну, здесь прям кошак, смотри. А, вот она, да, а это кошак. А кошак-то -то тоже ближе. А, кстати, кошак только тоже движется. Ну, потихоньку, только как-то за ней. Как-то странно, знаешь, она к нему, а он за ней. Вот как-то, может, по кругу ходите. Ну, что-то типа, ну, здесь рад, здесь вот счастье, правда. Здесь и шел мужика, что у бабы здесь счастье. Ее секретики. У некоторых секретики в том, что она хочет семьи и брака. Ну, именно в плане не... А именно каких-то чувственной, ну, чувственной наполненность партнеров. Ну, то есть гармоничный союз мужчины и женщины. Даже не брак. Вот, вот, если брак брак. Если хочет детей, детей. Понимаешь, здесь очень много хотелок, и она в центре. То есть, если у женщины есть дети, нет мужчины, она хочет с мужчиной быть. Просто вот именно на эмоциональном фоне. Не то, что там заботится ответственность. Не, здесь не брак, понимаешь? Здесь не окольцевание. А вот здесь самая суть в том, чтобы мужчина был рядом. А это попозже. Но я не думаю, что она захочет. Ну, если захочет, то захочет. Но это я не вижу. Это дальше будет. Ну, я не вижу дальше этой карты, поэтому вот здесь вот так, здесь вот она внутри хочет. но ну, если мужик, если ты она одна с детьем и значит она те хочет. Если здесь значит женщина с тобой и значит а детей нету детей хочет. Ну понимаешь, вы короче выбирай. Ну правда. А здесь отдельно, а здесь секретик, а здесь темный секретик я вижу. Женщина не любит, когда на нее кричат. Прям я вижу, и иерофант кричит на ребенка. Либо повышенные тона не переносит. Но не кричи на меня. Иногда может так сказать. Здесь темно. Почему это темно? Потому что кто-то так уже делал. Здесь не только на нее один мужчина там кричал, кто-то еще. Нет, подожди, нет, э, не то, не то, не другое, другое сейчас. Не любит высокие тональности, не любит агрессию в свою сторону. Но не, ну не то, что не любит, она боится, что ли. Ну, вот какой-то какая-то темнота, такая Ну, я, смерть, карта смерти у меня всегда проявилась по-другому, но здесь именно темнота в карте. У нее остались страхи. У нее до сих пор остались те страхи. Если ты знаешь ее страхи, ты знаешь, что у нее они остались, они никуда не делись. Во. Как бы она бы там ни говорила, они никуда они не делись. И она и об этом должна знать, либо уже знает. Они никуда не денутся эти страхи. Нет, не, не то, что не денутся, никуда не делись. Здесь страшно. Темные розы, темные глаза до скелета. Это скелет, это она. Ну, может, какое-то было неприятное цидет в детстве, который ей не нравился, не понравился. Ну, орали кто-то, накричали, взрослые, ну, или что-то типа такого. Но именно повышенные тона не любит. Ну, когда с ней не разговаривают, терпеть. Не то, что терпеть, боится, что ли. Ну, агрессию, когда на нее ярко вот, когда на нее ярко, вот смотри, мужчина агрессирует, вот так вот прям. Она это боится. Вот, а здесь вот так вот прям вот не душит, а прям вот насилие она этого боится. Не знаю, почему тебе тогда, мужик, это надо знать. Да, это в детстве, возможно, случилось. Я не знаю, вспомнит ли женщина или нет. Ну, не насилие, а вот именно крик на нее. очень очень оглушительно уши заглохли даже ладно детские страхи никуда не делись вот и все как факт не знаю принимаешь ты этой женщины если женщина себя смотрит или нет они никуда не делись. я не знаю зачем я тебе это говорю может тебе это надо и я понимаю что на задворках я знаю что далеко я знаю что ты все это прошло что ты уже выросла но Я не чувствую, что ты прошла через страх. Вот хоть убей я не чувствую. Вот хоть убей. Правда, не прошла женщина через этот страх. Она его осознает. Некоторые женщины его осознают. Некоторые не хотят вообще даже видеть, даже думать об этом. Но он есть. А почему он мне показан, я не знаю. Я не буду останавливаться. Я сказала все. И страх очень ну, небольшой. Но этот страх, если он связан, может с семьей как-то, может как-то связан с каким-то мужчиной, ну то есть как мужем, не мужем. Но они связаны, вот эти страх именно с мужчиной связан с семейным. Ой, давайте не будем углубляться в дебри, правда? Но это играет не у всех, понимаешь? Ну может муж кричал. Ну, Как вариант, не, вот здесь одна треть населения, кто меня просмотрит, только у того муж кричал. У третьей просто детские страхи играют, у четвертых они вообще не хотят видеть страхи, но они есть. И да, есть. Я констатирую, констатирую сейчас факт. Ладно, давайте не будем. Подсознание. Здесь упоры, конечно, ой, ну, ну, понимаешь, вот здесь вот, вот, здесь вот слово «хотелка». Здесь, здесь женщина хочет отдохнуть, хочет таки выпить с подружкой. Вы, выпить именно, выпить с подружкой. Отдохнуть, рассказать ей, как ей было, хорошо, плохо, все дела, поделиться всем на свете. Вот знаешь, здесь а -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля -ля, поговорить с бабой, короче, своей подружкой. По Куда-то попутешествовать Куда-то именно пойти Куда-то побежать Куда-то вот ломануться и Прям вот хочется с места, с места дернуться там В кафе, в клуб Куда-то прям плясать, танцевать Вот что-то прям вот такое прям Потому что, вот она блондинка, кстати Ну здесь, здесь она самая главная Вот здесь из трех персонажей она блондинка Ну почему она, банчик у нее Потому что влюбленная Все она хочет рассказать, рассказать о своей влюбленности. Вот, вот такая, как девочка, но ну, здесь, здесь разный возраст. Но ну, здесь прям чувствуется радость, прям хочется, хочется, хочется побеседовать, хочется. Это как хотелка, но здесь подсознание. А потому что, конечно, задолбали уже все эти дела, задолбала эта работа. Здесь хочется просто уже выпустить руки, выпустить вот эти жезлы, вот эту тяжесть, вот эти пентакли, все время какая-то, знаешь, как контроль денег, в жопу, все. И хочется просто ей отдохнуть, все. Бабе это хочется. Бабе это нужно. Вот здесь даже так можно сказать. Если это не хочется, то это бабе нужно. Нужно потанцевать повеселиться вот подвигаться фитнес не знаю что у нее там что у него там да кстати и подвигаться тоже возможно это кстати если баба на себя смотрят там подвигайся потанцуй ну как если настроение не знаешь как поднять груз свою вот от этих 10 жезлов да и от этого какой-то контроля денег хотя она не не вот знаешь как как типа бухгалтера но не бухгалтер но здесь вот контроль денег почему-то хочется сказать да, потому что кормить-то всех надо, там зарабатывать надо, учиться надо, все надо, все надо, все надо, все какие-то даже даже может, если смотрит был ну подрост, который как бы не работает, да, ну имеется в виду мужчина смотрит на подростка, подростках, которые не работает, ну 18 лет, ну 20 лет, ну не работает, здесь у нее здесь бабочки просто, бабочки влюбленности, все и хочет с подружками плясать танцевать. Пляши, танцуй, если не знаешь, как освободиться от этой тяжести. Вот я тоже сама сказала подруге, которая не любит посуду мыть. Я говорю, мой секрет прост. Просто надень наушники и танцуй, попу виляй. И просто мой посуду, Ари, кричи, но имеется в виду музыку. Блин, это кайф. Это, это кайф, просто и ты танцуешь, и при этом эндорфины, все дела, и причем музыка очень сильно реальна. Ну, Музыка действует на те центры мозга, на которые действует секс Вот что-то типа такого Поэтому и музыку слушай, и танцуй Но это прям разряжает как-то твое, твое внутреннее состояние И разрядит Ну если это как совет тебе, короче, от карт Так, всё здесь, всё здесь Я много до хрена сказала Блин, но здесь такая весёлая бабёнка Баб, респект тебе Мужик, респект тебе. Так, мужик, который учится, понял, да? Понял, король Пентакли. Станешь, станешь, вижу, вижу. Ну, кстати, знаешь, вот такое ощущение быстро. Ну, как-то быстро. Либо уже давно учишься, но быстро. Ну, либо давно учишься, но скоро. Либо учишься, но как-то, знаешь, прям быстро. вот Как, как, как, как вот быстро вот сделается у тебя все. Я не знаю, как будто что-то перескочишь. Ну, так, короче, может, ты перескакал уже, кстати, что-нибудь. Так. <как> спасибо ух ты блин ну классно вообще ребят молодцы здесь вот молодцы так здесь здравствуй король мечей <связывая> король мечей <связывая> не страшно даже все темно как ты возле короля мечей что чувствует к тебе король мечей какие человека чувства какие у короля мечей чувства к тебе Ешкин, Матрешкин, Каратышкин. М -м -м. Да, здесь вот так да и хватит. Да, и хватит. А вот здесь башенка перевернутая. Башня прям перевернута. Здесь вообще, здесь теперь все перевернуто. Здесь вообще все покрыто интересными вещами. Здесь мужик что-то замыслил. Что-то он думает, планирует. Ну, король мечей, кто, конечно? Так, здесь, подожди, давайте посмотрим, давайте, давайте, давайте, без давайте. Но ну, здесь это когда-то было, что-то он разрушил, что-то разрушилось в его отношениях. но ну, это было-то давно, ну, это когда-то было, что его закалило причем. Да, вот здесь мужика, понимаешь, огонь, такой ощущение, как будто это не шоколадка. Огонь, а это камень, э, песок. И огонь и закалил его натуру, сердце, закалил. Вот слово закалил. Здесь вот в чем играется. Корона, может, упала с мужика, и все, и закалился мужик. Но я не чувствую здесь плохо. Я чувствую здесь хорошо. Хорошо. <с Kazuto> да, я иногда так. Ну да, потому что надо было. Потому что надо было, иначе ты бы сейчас бы нормальных отношений либо не построишь, не построил бы. Вот здесь мужику надо было пройти через огонь, лед и пламя, грубо говоря, чтобы вот закалить его. Ну, закалить только в плане я не чувствую, каком. Но ну, здесь, видать, много планов. Закалила мужика, но сейчас, что сейчас? Ой, грустит. Или не грустит, подожди. Она что-то выбирает, она что-то делает. А ты грустишь, что ли? Что-то я не могу понять. Здесь как будто очень много разных позиций. Ну, давай вот так. Что-то мне напрягает эта четверка. Как будто она не к месту. Как будто она не к селу, не к городу. Что-то здесь в четверке не то. Как будто четверка это не четверка. Странненько. А, чувствую, все, я поняла. Я почувствовала, да. Закалила, закалила. Это продолжение той истории. А, ну давайте сразу же расслужим. А то что-то тут. А мужик, короче, в планах у нас тут. Здесь такой мужч... такой мужчина, он как-то в планах весь. Ну, здесь в плане том, что а, смотри. Да, смерть играет вот здесь как смерть. Вот смотри. Мужик, ну, отношения. Ну, короче, закалился прям. Там башенка случилась, все плохо, все погасло. Не знаю только кто, но мне так кажется, что ты мужик какой-то был спокойный в этот момент. Не знаю почему. Ну, как-то, знаешь, пожар был. А как будто глиб готовился, либо знал, либо готов был. Причем его закалило прям, вообще как, ну, не как камень. Возможно, какое-то просто время мужчина ничего не чувствовал никому. У него случилась трансформация, так скажем. Трансформация личности, что ли. Но понимаешь, эта трансформация, без нее не то. Здесь четвёр... не четверка пентак, О, к чаш, да. Ну, короче, случилась трансформация в один момент, что ли, как в один присест. Но понимаешь, отрезок представь линейку обрубили вот именно вот этот прям быстро какой-то не обрубание остановление личности очень резко резко да очень малое количество процесс очень мало то есть количество времени заняло трансформация обычно такая трансформация занимает у мужчин больше большое количество времени там месяца допустим а здесь прям маленькая знаешь как трансформация хоп на лесенку поднялся, и усилий это не стоило. Хоп! И как-то вот все у него не то, что вверх, да? Нет, он тр просто трансформировался. Только я не вижу, куда, я не вижу ступени, не вижу в какую сторону. Но здесь была трансформация, и она заняла очень малое количество времени, что очень для меня интересно, потому что настолько количество маленького времени я не видела ни в одной позиции. Ну так вот, здесь карта должна быть. Но она не важна здесь, кстати. Здесь даже пускаешь какое-то время. но мужчина, я не знаю, в данный момент, не в данном, не в моменте вот такое ощущение, как здесь сейчас. Ну, какой-то грустняшка. Ну, в плане был грустняшкой. Ему ничего не нравилось. Ну, то есть после разрыва мужчине, как обычно, ничего не нравилось. Может его там, знаешь, приставали какие-то женщины, но это как вариант, да, там предлагали ему, ну как-то мужчине все не до этого было. Вот, понимаешь, потому что мужчине это не совсем сильно важно. Но в плане, понимаешь, построение отношений не важно именно секс. Ему, да, может быть, да, там, ну там с кем-то спал, но не то. Понимаешь, вот этому мужчине, как и королю настоящему кубков, важны эмоции от женщины, которые, которая питала бы к нему какие-то чувства, ну там во время да, занятий всяких, а любовью, так скажем, ну это некрасиво, так нельзя говорить, это неправильно, но оно именно так. Ему не хватало, ему не хватает одной какой-то женщины, кстати, постоянно, причем. Ну, понимаешь, такое ощущение, как будто вот одна у мужика женщина, как была, либо есть. Но вот она заела, как пластинка в сердце. Не в голове, в сердце. Кор Крутится пластинка про нее, песня какая-то, возможно. Возможно, песня связана с ней какая-то. Возможно, она как песня для него. Ну, иногда, знаешь, может по вечерам прослушивать музыку чью-то по кругу одно и ту же не знаю какую какую-то пластинку я вижу пластинку все одно и ту же потому что просто не хватает ее грустит но подожди но здесь еще не все в плане чувств к тебе к тебе вот нет это было кстати я, вот, подожди, мужик, если смотрит на себя, я не знаю, в какой-то стадии. Здесь в разные мужики в разных стадиях, возможно. Но вот это здесь время прошло от трансформации. И вот что-то здесь было, но я не, я, я не пойму, что, но здесь об, об, обрезано как-то. Здесь он грустит, потому что эмоций не хватает. Как будто вот без нее, без нее и без нее. Все без нее, почему вот это крутится без нее, без нее, прям заело, как пластинка, говорю, здесь у мужика пластинка. И мужику не нравится это, мне -а. мужику, мужику доставляет удовольствие, когда он слушает эту пластинку, но пластинка сама, знаешь, не нравится. Вот. Уже так все устарело, так все надоело иногда. Я просто не знаю, в какой степени сейчас мужик находится, в какой из стадий. Далее, понимаешь? Далее идет вот так, далее идет какая-то вот, далее идет женщина. Вот тоже время проходит, время женщина. Мужик, ты в стадии, я не знаю где, ты где-то в стадии в какой-то, ну... Но... А у тебя, если ты наметил какую-то девушку, какую-то, которая смотрит постоянно куда-то наверх, ну, либо, ну... Она не фантазерка. Не... Она вот, знаешь, хоть... хочет. Да, вот женщина здесь, вот если он смотрит, он прям улыбается ей. Здесь какое-то время, что то проходит. Что-то здесь, да, может, и произошло, но здесь дальше мужик улыбается уже женщине, и причем уже такие с чувствами. Ну, как будто карт нету, понимаешь? Но здесь, возможно, просто карт нету только потому, что у каждого развития ситуации вот здесь карты нету. Здесь много карт нету. Разная, поэтому и карт нету. Ну, а у нас расклад общий, правильно? Здесь мужчина смотрит на женщину, в принципе уже уже вот знаешь, довольный, уже он знаешь, ей улыбается вот так же, вот также улыбается ей. И она смотрит. Если если думаешь, свиданка не свиданка будет с ней встреча? Ну, ты будешь с ней, кстати, ты будешь что-то, возможно, даже с ней разглядывать, ну фильм смотреть, возможно, по магазинам ходить. Ну как кот прям рядом с ней. Ну вот, но не то что кота, прям вот не пёс, не такая верность некая есть к этой женщине. Но она не инфантильна. Ну может, да, раньше такая, такая детская наигранность у нее постоянно, такая ребенок, такой ребенок. Она вот все хочет, она вот все хочет и сразу. Но она не такая, как ты думаешь, она немножко другая уже. Mm -mm. Mm -mm. Другая совсем чуть-чуть. Она уже знает, что нужно, а что не нужно. Вот знаешь, каждый кубок она сверяет, она как часы, как мерит. Вот, ну, то же самое, что, что... А что ей надо сейчас, а что не надо? Вот такая практичная женщина. Но ты в ней видишь такую маленькую, кстати. Она в тебе, чувства отцовские, ну, вот эта женщина, чувства отцовские такие, заботливые. Ну, что ты проявляешь к ней заботу. Она это никак не делает, а ты к ней проявляешь такую заботу отеческую. но это больше как не отеческая, а просто забота, как сверху вниз. Вот, это не схождение, нет, что-то такое сверху вниз, я не знаю, может, просто высокая она, низкая, я не знаю. Здесь как-то сверху вниз. Хотя, вот знаешь, она, возможно, духовно наполнена женщина, а ты не совсем. Ну, то есть ты... А, она... Нет, не то. Она знает что-то, что-то где-то в какой-то области очень много всего, что тебе вообще даже не снилось. То есть ты в это как-то и не веришь. Ну, здесь неверие, ну, это фантазии все ты думаешь. Но она очень много, знаешь, вот всего она знает. Она всего достигла здесь, достигла здесь, достигла. Вот вы именно в разуме, именно в познании чего-либо. А ты в этой области вообще не шаришь, но тебе тоже, понимаешь, интересно, либо уже, либо будет. Ой, ну это уже ты с чем-то к ней пожалуешь. Вот здесь я не чувствую пожа. Я чувствую человечка, который, в принципе, вот знаешь, Немножко здесь Паш Пентакли играет, знаешь как, не ученик, нет, здесь другое Здесь уже немножко основательное такое отношение Мужчина, если который боялся каких-то, вот знаешь, взять ответственность Вот все взять ответственность, да, если он боится, потому что короли кубков не такие Немножко, чуть-чуть а Здесь мужчина как-то, знаешь, проявит в какой-то момент, то есть благоразумие Здесь в какой-то момент будет разумный поступок от короля чаш. Я понимаю, что он король чаш, но я не чувствую здесь прям полноценного короля чаш. Я чувствую, что это эмоции, что это чувство, что это созревшее, что-то что уже устоявшиеся эмоции к этой женщине теплые. Но здесь, здесь какое-то некое предложение, которое в принципе не будет, да, там это не рыцарь. Пентаклей такой медленный, но нормально такое предложение, да. Там нет здесь Паш Пентаклий, здесь какое-то что-то легкое, какое-то предложение, но что-то весомое, что-то уже продуманное, какое-то предложение. Пудет. Ну, либо уже есть это казалось, Я только вот здесь я не могу сказать точно. Но здесь как-то вот так, да. Все, но здесь именно тоже влюблен. Только я не знаю, где он, на какой стадии пути. Не вижу. Здесь как-то все по-разному. Внутри он еще тот тоже ребенок, кстати. А я-то думала, что у меня этот этот ангелочка. Это внутри он такой же еще. А он чувствует некое родство, возможно, душ. Ну, в смысле, она ребенок, я ребенок. Вот что типа такого. Некое родство и Понимаешь, он возможно такой брутал, возможно такой, там, красавчик, там, высокий, да, там, там, брутальный, но, но дело в том то, что он еще тоже мальчик. Ладно, Ну, внутри мальчик. Я не думаю, что баба об этом знает. Ну то есть ты, я не думаю, что ты об этом знаешь, но все равно он такой мальчик, он такой влюбленный мальчик. Ладно, давайте, далее. Спасибо. 53 три от... позиции расхлебываю, все вот чем дальше делаю расклады, тем дальше больше времени я трачу. Королева мечей, здесь холодно, хотя не совсем, здесь согревает что-то у королевы мечей. Ох, у меня щечки даже загорелись сразу. Может кто меня выбрал? <связать> Может нет? Так, зачем у меня здесь перевернуто? Все, не люблю пере Зерну там. Ладно, давайте королева мечей. Что тебе чувствует королева мечей? Какие чувства к тебе испытывает королева мечей? Совет. Кому не знаю. Сейчас посмотрю. Первое, второе, это та это вот это, вот это, вот это. Ну я так она и выпала. Выпала. закупом топор войны. Так, так, сейчас. Игралась давно в повешенного кто-то. У нас неустойчивая женщина, она не сомневается, все постоянно сомнения. Она всегда сомневается в себе, всегда. Вот как вот только не сделаешь, все сомнения, все сомнения. Она красиво, грациозно, умна. Ну как отличница была, но если не была, то много чего знает, много чего знает, но мало чего говорит, знаете такое. Но здесь не совсем об этом. Но ну, даже вот, ну красиво, кто-то красиво, кто-то умна, кто-то начитана, но здесь что-то высокое. Женщина сама высокая по самой по себе любит, может, разговор о высоком. Все время вот, знаешь, вот глаза закрыты, да, у всех персонажей, кроме вот здесь, мечтательная. Чувствую к тебе. Вот была десятка мечей, там была разруха. Но эта разруха, как будто, вот, знаешь, были отношения, были отношения, которые вообще ей не нравились. Такой кошмар, какая там же была. Сейчас, как будто вот это, вот, вот это на дне, это на дне, и это заполняется водой. И у нее сейчас мир, гармония, процветание. Какой знаешь, вот так вот сидит, там это медитирует. Но ну, что-то типа такого, понимаешь? Да, это ты. Король Пентакли, здравствуй. Ой, это ты такой, такой, такой. Эгоцентрик, ну не скажу. Но ну, здесь что-то типа, ну не совсем. Здесь он светлый тоже. Но ну, это, наверное, нынешний, муж партнер, либо сейчас, который либо будет, я не знаю. Если женщина спрашивает, будет ли у меня мужчина... Ну, если... Хотя, почему должна здесь женщина спрашивать, будет ли у меня мужчина? Ну, король Пентакли просто происходит, и все. А, э, женщина, если, если женщина смотрит на саму себя, и она одна, будет ли мужчина? Твой мужчина сейчас пока в повешенном, пока он с тобой не будет, пока он к тебе не идет, Потому что у него там свои дрязги, лязги, камакязги. Вот такое интересное дослово. Если женщин, да, ну потому что здесь вот как будто мужчина, ты с ним какой-то не знакомы. Ну, если женщина свободна, если ни о ком не мечтает, то, и если даже мечтает, мужчина сейчас повешенного играет, ему вот сейчас вот как-то вот далеко он от тебя. Если женщина свободна, если женщина уже как-то с мужчиной, уже как-то с мужчиной, то это все было. Ну, вот это все было, и перевернулось. Вот смотри, и вот так стало. И она стала счастлива вот знаешь, вот самое то, что вот стала, она счастлива. Она из повешенного, вот тут повешены реально мне, я офигеваю иногда над вами девочки, что здесь реально я чувствую повешенного, но наоборот она как будто встала. Как будто ей то, то поза, которая ее повесила когда-то, то есть вот эта вся вот эта жопа, которая творилась, она просто, она просто посмотрела все под другим углом. Опускай волосы вниз. А в пик с ним. Я счастлива. Вот здесь баба счастлива. Чувствует... Какие чувства к ней? Ну, ты окрыляешь просто. Больше я не вижу к тебе чувств. Хотя, подожди, вижу что-то. А что это? Шоколадка. Такая сладкая. Ну, га. страсть некую, которую чувствую. Ты знаешь, что ты сладкий какой-то. Опять мне слюнки. Да, здесь какая-то сладость. Ты добавляешь... Не огонь, да, добавляешь. Ну, некую страсть. Ну... Понимаешь? Но сейчас она в таком сознании, что, ну, как бы лучше не беспокоить ее страстную натуру. Либо, но ну, вот именно горчинку, именно страсть нету, ты, ты ее разжигаешь. Но сейчас, в данный момент, она вот именно как-то зациклена на себе, на своих эмоциях. Она гармонирует свои эмоции, свои мысли, свои порывы. Она счастлива после всего того, что произошло. Но этот мужчина, кто загадывает в нее вселять некую искренку. Как будто он уже, знаешь, как, как рыбак, уже закинул удочку в нее. Ну, ну как еще можно сказать? Ну, ты в ее мир принес шоколадку. Понимаешь, у нее тут нету сладости. Ну, кроме как бы своих, да. А ты как будто принес некую сладость в ее райское место. Вот. Ты знаешь об этом короче здесь вот так здесь вот вот здесь она вот-вот-вот одухотворяется вот так вот. чувствую я сказал ты ее окрыляешь слово окрыляешь самое главное И больше я ничего не вижу потому что женщина сейчас счастлива совет кому мышка что за мышка Немножко не об этом здесь карта. Подожди. Совет. Э, кому-то успокоиться. Я только не понимаю, женщине, либо мужчине. Успокойся. Ну, не переживай, не нервничай. Понимаешь, здесь как-то успокоиться надо кому-то. Кому, не знаю только. Здесь вот именно слово «успокойся». Ну, либо я только не понимаю, зачем. Ребят, правда, первый раз просто слово одно, успокойся, больше ничего. Да, я что-то могу могу сказать что-то про деньги, но здесь, здесь эмоции, успокойся. Я не знаю только кому, женщине или либо мужчине, успокойся, слово все, не пусто больше. Правда, первый раз так вот это, успокойся, и тишина, в голове ничего, даже гулы нет. Спасибо, королеве. Королева, королева, ладно, король, хотя хочу королеву, здесь будет королева сейчас первая, королева чаш, не знаю, хочу королеву смотреть, да, хочу я королеву, не знаю, почему, блин, блин ну что опять-то перевёрнута, ёшкин-матрёшкин, такая макарёшкин, ну что за фигня, и, ну когда перевернуто? и вот так. Ладно, давайте, королева будет сейчас, сейчас. А вот не король, а королева, понятенько. Что чувствует к себе королева чаш? Здесь вот так, и вот так. И все. Вот здесь вот и все. И вот здесь просто, просто, просто и по дьяволу. Здесь она с кем-то связана. С кем-то, с кем-то связано, С каким-то рыцарем. Вот здесь мужчина. Прям играет чувство мужчина. Но у нее были... Э, тут были отношения. Были отношения по звезде. Тут звезда, звезда, Нет, подожди. Какие чувства к тебе испытывают? Демоническую привязанность. Вот, да. Такую некую, знаешь, такую страсть и привязанность. Ну вот, именно с таким тоном, с таким вот сладостным. Здесь что-то прям нечто. Здесь должен быть огонь, здесь должен быть тут же... Ну не тут же, здесь огонь нужен. Да. Сладостную привязанность к тебе, мужик. Прям вот сладко, прям вот настолько, как ну, не нуга, а горячее. Но что прям, ну что-то прям сексуальное, прям какое-то вау прям. Прям аж, вот я вот аж, фу, прям вообще так сладко здесь. Именно такие э, такие чувства она испытывает. И больше ничего, вот знаешь, пониженный такой голос, такой какой-то какая-то эротика. И я ничего не вижу, правда, за этой эротикой, за этим опьянением, такими ощущениями я ничего не могу тебе сказать, друг мой. Короче, правда, здесь правда, здесь... Настолько все, знаешь, приземленные такие чувства. Здесь вот именно такой эротизм, именно к тебе. Вау. Ну, знаешь, прям музыка такая эротичная. Ну, прям вот такие чувства больше все Я тупо не могу сказать еще. Здесь огонь везде. Это самое главное. Вау, вау, вау. Вот что-то типа такого, вот понимаешь. Все, правда, вот здесь мужик, и все, всем я там рассказала, будущее, прошлое, а здесь понимаешь, здесь они ва... вот, вот понимаешь, почему вау-вау, да, потому что в такие моменты важ важно прям здесь и сейчас, вот именно вот прям закрытые глаза, ну ты вы поняли, ребят о чем я здесь, какие ощущения, господи, ну Понимаешь, у меня аж даже жар, жар у меня, вау. Здесь такие мяу-ощущения, вау. Понимаешь, в моменте здесь и сейчас. Вот именно здесь и сейчас. Я не понимаю только вот, вот, правда, ну... Не знаю, не знаю. Короче, так. Мужик, я тебе сказала, я не знаю. Понимаешь, вот именно в этот момент... Вот, который ты даже смотришь, именно в этот момент вот это вот играет в ней, вот, некий эротизм. Вот, потому что, а потому что за эротизмом не важно здесь, но ну, не важно, что было и что будет, понимаешь, здесь в моменте, здесь и сейчас. Вау! <связательно> Блин, я офигеваю, какие у нас горячие женщины тут вообще! Вау! Вот именно здесь и сейчас в моменте, как ты смотришь толь видео, ну что-то, либо когда ты с ней общаешься, ну вот это вот всякая слад, это так аж сладко, аж на губах все, господи, там вообще же. Ой, король, ой, как ты рад, я так чувствую, да, такие, <смех> я тебе такой сладость сказала, ну, не знаю, либо, может, перезагадываю, хотя я не думаю, что, я думаю, что это один из аспектов ее чувств, просто здесь, понимаешь, я ничего не чувствую, как будто в моменте здесь и сейчас, вот, правда, вот, я тебе, я тебе зуб даю, так, давайте про мужика, что... что король чаш чувствует к тебе, какие чувства, блин, какие чувства короля Чаш? себе мой монетка монеточка монетка монеточка тут он шпионит туч пионит за ней ой да тут счастье да тут радость какая-то хотя я не чувствую радости и счастья вот знаешь что то здесь между на грани войны и миром и конфликтом о, сейчас, подожди, что же здесь, какие чувства, какие чувства, я вот чувств не вижу, а чувства, собственно, ну, это, а, это баба моя, все, конец сказки, вот знаешь, моя, здесь вот чувство какое-то, вот моя, ну, как-то сверху, ну, как-то вот сверху вниз, вот, как знаешь, моя, ну, тоном я не могу повысить, да, там, ну, как-то вот сказать, как-то говорится, очень интересно. Почему ма сверху, я внизу. О, этот, который чувак, который мне все время говорит, э, там, э, исконно русские слова, и что там все неправильно, правильно, э, пиши, я читаю каждый твой комментарий. Вот здесь есть слово ⁇ моя ⁇ Улыбка. Моя, да. Чувствую, ну, не знаю, прям таких особых ярких чувств, которые женщина так думала, что там вау люби любит не любит здесь вот моя и все даже без чувств возможно даже человек ничего не чувствует а слово моя и все женщина прости пожалуйста правда вот прям вообще искренне извиняюсь но здесь я ничего не чувствую моя и все а потому что моя вот здесь все чувствую собственничество немножечко ну, ты как ребенок который ничего не знаешь как не умеешь что ли, ну тут очень грубо говорится но здесь и вот так вот хотя король кубков что за фигня это моя все плет немножечко вот на мнение окружающих человечек у нас тут даже на твое иногда мнение что тебе возможно не очень нравится но ну здесь явно что-то несчастье, несч... несч... несч... несчастливое, никакие несчастья, вот именно моя, и мужчина, они как будто что-то все не видит все. Вот все, я больше не хочу расфусоливать эти неприятные ощущения, которые пустота, но моя, пусто, но моя, вот как-то так. Вот такое ощущение, как будто монетка моя, но внутри пусто, но внутри просто у человека пусто, я не чувствую одухотворенности. Ну император все дела, четыре стихии нет. Я чувствую здесь как-то пустоту в мужчине немножко. Здесь не слежка, здесь никто не следит, если вы думаете, что паш пентакли нет. Это не слежка, это ты. Ты как оборону что ли, держишь? Ну так смотришь на него, хе, -хе вот знаешь, хе-хе. И чё, вот знаешь, и чё? И либо это не либо вот знаешь либо-либо подожди либо это мужик говорит моя да моя моя прелесть да а ты ничего не чувствуешь во как возможно даже и так проиграется у некоторых тут знаешь 2, 50 50 50 на 50 либо мужика чувство собственного достоинства выше плинтуса но чувств нету к тебе и моя моя ты такая либо здесь, либо моя, моя, моя, ярко-ярко-ярко, чувство, чувство, чувство, жар, жар, пыл, прям вообще огонь, потому что, потому что красная прям. Но ты ничего не чувствуешь к нему. Хе -хе, и чё? И чё? Я не знаю, как будто женщина тут говорит, и чё? Здесь вот так. Я всё сказала уже. Ой, да можно было бы много сказать, можно было бы много песен спеть. Но здесь как-то вот двояко. Ребятки, давайте, отпускаю я вас, отпускаю, отпускаю. Идите по своим гробикам. Ну, да здесь гробики, правда, здесь, правда. Это страшный суд, тут гробики. Ну ладно, не по гробикам идите, я пошутил. Не обижаюсь, не обижаюсь. Я тебя очень люблю, друг. Ладно, давайте не подписывайтесь на канал, просто смотрите, просто отдыхайте. Ну, здесь такая позиция. Прям женщинам вообще. Ну, короче, вот так. Все ребят спасибо что посмотрели спасибо за ваши комментарии две тысячи уху, две да и сообщество подключили я вообще счастлива я так рада у меня есть ты короче давайте подписывайтесь на все на все счастье вам любви и терпения и все пока пока